Поднесем к подвешенной на нити стеклянной палочке кусочек шелка, о которой ее предварительно потерли. Палочка к нему притянется. Это подтверждает наше предположение о том, что палочка и шелк получили заряды противоположного знака. Поскольку стеклянная палочка заряжена положительно, то можно сделать вывод, что шелк заряжен отрицательно. Будем считать, что одного эксперимента недостаточно, он может дать случайный результат. Проделаем другой опыт. К отрицательно заряженной ибонитовой палочке поднесем тот же кусочек шелка. Палочка от него оттолкнется. Мы можем сделать тот же вывод – шелк заряжен отрицательно. Таким образом, в результате электризации, в которой обязательно участвуют два тела, происходит перераспределение зарядов. При этом электризуются оба тела, приобретая заряды противоположных знаков.